Третий документ будет у нас, это будет у нас страховочка. По страховке, что страховка должна быть не меньше, чем на 30 тысяч евро страхового случая, страховая сумма на одну особу 30 тысяч евро, то есть, и должно быть два экземпляра самой страховочки, то, что оформлено там, где ваши данные, паспорт, серия, фамилия, имя, отчество, то есть есть страховки, которые делают по одному экземпляру, то в этом случае их надо отксерить, скопировать. И должен быть обязательно корешок про оплату. Если его нету, то, скорее всего, вам скажут пока, езжайте за корешком. Что по поводу страховочки. Следующее, что мы уберем, это оплату визового сбора квитанции. Все надо будет отдать, то есть показать то, что вы оплатили и есть. Да, да, дополнение, потому что мы когда регистрировались на дату, что нам назначили, мы эти данные в принципе вносили. Дальше мы берем два паспорта: внутренний, наш украинский, Ой, извините, вот это он, то есть, и второй это загранпаспорт с нашими фотографиями, визами и тому прочем, что там есть. Затем, следующее, что мы берем, это будет у нас две фотографии. Ну, я взял три, потому что, в принципе, у меня четыре сделали, одну я в анкету вклеил, и три осталось. То есть беру три, если лишнее будет, то останется мне еще на память. Может пригодиться. Так, э, да. и следующее, это все ксероксы, которые мы в предыдущем видео вам вылаживали. То есть там мы делали ксерокс, рассказывал, что именно копии. То есть, ну это не критично, потому что, в принципе, то, что даже если не будет хватать, можно сделать, будет в визовом центре, вам скажут подойти, копировать, и фотографии тоже не сильно страшно, но там просто чуть дороже будет, чем в обычных, если в обычных где-то порядка 30 гривен фотографии стоит, то там будет не меньше 50, плюс вам это лишнее время займет. И снова получается, пока вы сходите с сфоткаетесь, перефотографируетесь, снова занимать очередь. Ну, это все можно сделать ксерокс и фотографию можно сделать в визовом центре. И в визовом центре еще надо будет оплатить доставку э, документов, то есть вашего паспорта, что вам пришлют. Там, ну, там будет уже либо одобрено, либо не одобрено, но сам факт, то, что надо там будет где-то порядка до 100 гривен стоит, там 75-80 гривен будет доставочка стоить тоже к этому надо быть готовым. Что бы еще хотелось сказать по поводу документов, которые вам могут понадобиться в Польше. Есть такое понятие, как апостиль. Но это, в принципе, для тех, кто едет по специальности. И, как правило, фирмы уже запрашивают заранее. Просят, чтобы вы сделали их. Ну, на всякий случай, кто не знает. То есть я, допустим, сделал себе, на случай, если пойдет на профессии, работа, сделал апостиль. Делается он запрос в Министерство образования в принципе то есть есть конторы которые этим и занимаются и упрощают то есть вам только им надо будет документы отослать они скажут перечислят какие назовут стоимость и вам только будет надо будет ждать то есть на эту контору которую я уже лично проверил которую я делала по стиль, я ссылочку тоже внизу укажу то есть что с себя вообще сам представляет этот по в принципе, ничего такого серьезного, прошивается, правда, дырочка теперь в дипломе и в додатке до диплома, то есть в приложении, там, где оценки указываются, выписаны, э, и сколько там часов обучения, э, то есть они теперь у меня с дырочками, с такими красивыми красненькими э, веревочками, с, э, прош... прошита до скриплона, то есть печать Министерства образования, что это реально реальные документы, реально я обучался. И вообще, что такое апостиль? Это идет международный стандарт подтверждения документов. Это можно делать, в принципе, не только на документы про обучение, это можно делать там на все юридические документы, на справки медицинские. То есть, вот у меня друг будет ехать в Штаты, он будет делать апостиль на справку про то, что он болен с сахарным диабетом, так как чтобы было международное подтверждение. Ну, в общем, по документам, в принципе, все основные документы рассказал. Если есть какие-то вопросы, задаем в комментарии, не стесняемся. Буду отвечать в по мере поступления вопросов. Сейчас будем у тебя визовый центр, так как попробую я чуть раньше зайти своего времени назначенного, есть такая возможность, в прошлый раз мне повезло, я приехал раньше назначенного времени, не было большой очереди, и повезло зайти чуть раньше, и раньше освободиться, и можно было еще погулять по городу и поехать, когда я хотел домой. Просто если я на свое время мне скажут, приходи в свое время, то может надолго затянуться, и я могу поздно выехать и застрять еще, в, причем в Кременчуге. Так что хотелось бы пораньше это сделать. Ну что ж, друзья. Вот мы в Полтаве добрались Днепропетровска. Видео не получилось снять сразу после выхода с визового центра, так как у нас маршрутка была впритык, и нам мы пришли к самой маршрутке за пять минут и заскочили на последние два места. Что могу сказать по поводу посещения визового центра? В общем, удалось мне попасть раньше своего назначенного времени, подошел запускали, в принципе, не спрашивали время посещения, на какое у меня записано, просто спрашивали кто на подачу документов на Польшу просим милости, заходите ну, и раньше времени освободился получается, чтобы как раз успеть на 12-часовую маршрутку в принципе именно в визовом центре ничего сложного там все говорят, что делать как я уже говорил, если каких-то документов не хватает, копий если оригиналов, то вас отправят домой. А если копий не хватает, то в этом случае вам можно там все бесплатно копировать, сделать фотографии. В общем, все услуги предоставляются, все что надо. Пока. Ждите новые видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.